Арсен Фадзаев Вопрос по категории 74 килограмма В которой вам тоже доводилось В личной карьере выступать Вес, где вы Предложили конкурс своеобразный Кто угадает всю четверку Приз был поездка на будущие Олимпийские игры Насколько сложно было угадать вот вам лично? Я думаю, что Приблизительно мы понимали Приблизительно мы понимали Это вместе с Михаил Герезеевичем и Амаром Муртезалиевым мы решили этот конкурс провести. Буквально сидели вчера за обеденным столом, и вот родилась такая идея, потому что мы спорили, мы не то что спорили, мы думали, кто станет, кто в этом месте выиграет в итоге, кого-то мнение. И когда наши мнения разошлись, я говорю, давайте объявим конкурс, и решили. Ну, я думаю, вот посмотрите на этих мяч, Джамалов, Хедик. Наш, э, тоже чемпион мира, они все чемпионы мира. Но Сидаков э, это последний чемпион мира, который в этой весовой категории был, буквально прошлогодний чемпион мира. Важный, стал он последние два года, он стал чемпионом мира в этой весовой категории. Даже в советское время, ты хорошо помнишь, что нам не всегда удавалось забирать именно этот вес. Самый тяжелый вес был? Самый тяжелый вес, потому что в мире была большая конкуренция. Но я думаю, между этими ребятами в дальнейшем будет большая конкуренция, потому что мы понимаем, что кто-то год не боролся, кто-то полтора года не боролся, поэтому это все сказывается, но они все достойны, они достойны будут представлять, они сегодня, каждый из них это лидер в своей весовой категории в мире. Последний вопрос. Раз разошлись менее, на кого ставку делал Амар Магомедович Залив, на кого мы Мимашвили и на кого ты делал? Мы ставки так не делали, но мы говорили, естественно, Амар сказал, что на сегодняшнего чемпиона, сказал Амар, Угадал. но он из Дагестана, нормальное явление. Я сказал так, у меня сомнения, потому что я знал, что чемпион сегодняшний, он очень хороший парень, перспективный парень, но Седаков тоже непростой парень. Но, знаете, вот таких ставок мы сами не делали. Потому что А мнение Мамешвили? Нам, э -э Мамешвили нам, нам, нам, тоже 50 на 50, потому что нам некорректно все-таки дело ставка, потому что они для нас, нам главное, что в сборной был сильный лидер. И очень важно, что не только один человек, а как в советское время буквально за тобой Абсолют, пятерка стояла. Абсолютно правильно. В этой весовой категории стоит четверка, четверка или пятерка чемпионов мира. Это важно. Ну вот получается, что проблемные в советские годы категория 74 килограмма сейчас имеет ну, серьезный такой запас, и можно любого, по сути дела, из них вести, вести на чемпионат мира. Я думаю, даже не только там четверку, а может семерку, восьмерку, там достойные ребята лучше. Ну я желаю теперь, чтобы как федерация дзюдо международной страна имела право, если в рейтинге кто-то два лидера, Двоих вести, потому что, ну, несправедливо, если два сильнейших в мире, Согласен. один не попадает. Тем более, когда борются наравне, абсолютно наравне, и тогда, конечно, хочется, чтобы они вместе ехали и там решали уже на международном ковре, на ковре чемпионатов мира, олимпийских игр, кто сильнее.